Всем привет решил значит снять видео разобрать подробно настройки danfoss 202 пробежимся по то есть по инструкции прям сразу Посмотрим, что да как и как бы что я знаю сразу буду комментировать значит вот идет первая страница расписывается значит сама схема работы холодильника да вот справа на картинке указан контроллер то есть от него идет управление на значит компрессор вентилятор вентилятор конденсатора и так далее. Вот примечание пишут. Контроллер используется для регулирования температуры холодильных установок и холодильных камер в магазинах и холодильных складах. Управление оттайкой, вентилятором аварийной сигнализацией, освещением э, монтируется на целевую панель. Принципы работы. Вот описывается. Контора, контроллер управляет температурой в охлажденном объеме, получая сигнал от одного температурного датчика. Датчик помещается в поток воздуха после испарителя и непосредственно перед или непосредственно перед испарителем То есть испаритель это имеется в виду сам воздухоохладитель Он выглядит как бы как радиатор вот. Дальше читаем новое включение после атаки может быть выполнено по времени или по температуре так, поясню как это. То есть можно задать интервал, через который значит будет оттайка включаться. Так, новое включение после новое включение после оттайки может быть выполнено. А, после оттайки. Либо по температуре значит после оттайки отключается. То есть ставится дополнительный датчик на вот этот воздух вовнутрь, прям в него вставляется. То есть, когда температура достигается какого-то там параметра, который вы зададите, там, допустим, плюс 9, да, уставка для среднего холода по испарителю на тайке. То есть плюс 9 наберет, соответственно, испаритель весь растает и запустится заново. То есть от а тайка закончится, запустится на холод, холодильник. Прямой датчик. В выходные рельеф включает и выключает а, требуемые функции, какие именно определяются применением охлаждения. То есть это компрессор включить и выключить, атайка включить и выключить. И также вентилятор и аварийная сигнализация. И освещение. То есть можно отдельно концевик, то есть поставить на. Группу контактов замыкающих-размыкающих, чтобы включался свет. То есть это предусмотрено именно в контроллере. преимущества А так по требованию система 1.1 испаритель один компрессор. Три э эргономичные кнопки управления на лицевой панели. Уплотнее. Нет, я не буду читать пошлите дальше так дальше значит контроллер предусматривает сразу вот вам расскажу значит подключение а, удаленное сетевое к холодильнику то есть на картинке вот указана сетевая карта вот соответственно которая вставляется в контроллер и значит там вот на конце колодочка будет из трех контактов это соединение называется rs 485 то есть там будет э, два контакта плюс-минус и третий контакт земля вот это значит будет у вас работать при наличии у вас блока мониторинга на другом конце провода то есть допустим у вас магазин допустим, да, много очень единиц используется в, ну, в качестве холодильников, то есть допустим в магазине там, не знаю, 15-20 холодильников, в каждый контроллер вот такая сетевая карточка вставляется подключается провод сетевой, подключение идет по пользователям именно последовательно понятно, да, то есть заходит в один значит контроллер сетевую карту также от него идет перемычка на следующий холодильник следующий следующий и до самого конечного вот ставится блок мониторинга прошивается устанавливается программное обеспечение для этого вас может проконсультировать горячая линия данфоса вот можно найти контакты в интернете и соответственно у вас должно стоять программное обеспечение дома на компьютере. Там, значит, вы тоже э, устанавливаете это программное обеспечение. Вводите IP-адрес данного блока мониторинга, на который запитаны по, сетевой, по сети значит все холодильники. Там все сетевые параметры вводите значит в компьютер, и у вас будет отображаться, грубо говоря, дома э, все показания э, холодильников. И также вы будете видеть аварии, если, допустим, есть или нету. И можете просматривать историю работы даже каждого холодильника. И системы в целом. Так, ну, значит, тут что у нас расписывается. Передача данных. Аварийные функции. То есть, показывается у нас тут разные контроллеры. То есть, 202А, он более простой. значит датчик уличный датчик атаки показывается запуск вентилятора компрессора и все как бы на этом так и видите да дальше идем тут значит расписаться по несколько моделям вот модель э, с буквы c это с значит показывает то что свет включать возможно электрическая так управляется вентилятором так реле 4 может использоваться как аварийный или для управления светом на да, видите вот слева расписано так дальше значит у нас тут ä, запуск атаки может быть запущена разными способами, интервал атаки с фиксируем интервалом времени, например, через каждые восемь часов, временем охлаждения атаки, по достижению за... заданного времени охлаждения, наработки компрессора, то есть, либо просто счетчик, как бы таймер будет, интервал ставить через восемь часов, либо этот счетчик будет подвязан на время работы компрессора. Что даст более как бы эффективную оттайку, как я считаю. То есть просто надо подобрать правильное время. То есть сколько компрессор должен работать по времени часов для того, чтобы включилась оттайка. Это считаю я вообще самым правильным. Но за этим надо последить. То есть настроить, допустим... Работа компрессора там 3 часа поставили. Вот. Посмотрели, как оттаивает. Если все в порядке как бы и не до конца сходит, и потом запускает, все охлаждается нормально. То есть не перегревается. То есть если можно, допустим, работа компрессора 8 часов поставить, после которого тайка включится, это слишком долгое время. Если слишком мало поставить, часа 2. То есть он будет вообще, у вас толком холодильник охлаждать не будет. Будет очень часто на тайку вставать. Вот, контактом Дальше оттайка запускается посредством импульсного сигнала на цифровом входе. То есть отдельно кнопка выводится. То есть есть группа контактов для включения атаки. Ручным режимом. Дополнительная оттайка может включена длительным нажатием кнопки контроллера. То есть отдельная кнопка есть на контроллере. А долгим нажатием запускается оттайка вручную. И вот, значит, температуры S5. То есть S5 это вход на контроллере для подключения датчика оттайки. То есть датчик испарителя самого, который должен монтироваться именно вовнутрь испарителя. То есть, и контроллер, значит, снимает показания с этого датчика. И определяет, да, то есть отключить оттайку достаточно оттаяла, либо нет. И, соответственно, параметр э, вот этого датчика вы сами настраиваете. То есть при плюс 9 у вас отключится оттайка, либо при плюс там 20-30 градусов. Там как душе угодно. Вот. Соответственно, если вы 20-30 градусов поставите, дата, э, ну, температура окончания оттайки, у вас там в холодильнике будет баня. График атака может быть начато сфиксированы а, в фиксированные часы дня и ночи, используя часы реального времени. Не более шести раз в сутки. Ну, этим графиком я не пользуюсь никогда. Я думаю, это будет для более сложных каких-то установок. Интересно. И, значит, по сети. А тайка может запущена посредством сигнала от центрального интерфейса, интерфейсного модуля системы передачи данных. То есть на блоке мониторинга, если, допустим, вы отдельно поставите, ну, то есть у вас холодильники будут в сети все по, значит, кабелю FTP и завязано на блок мониторинга, вы там можете уже прям сами настроить график тайки. Какой холодильник, когда включается, после какого холодильника. И так далее. Так, ну вот, цифровой вход, да, значит, называется DE. Или D1, как правильно не знает. Цифровой вход может использоваться для следующих цифровых функций. Функции дверного контакта с аварийной сигнализации если дверь остается открытой слишком долго. То есть там тоже ну, выставляется время, минуту, две минуты. То есть этот сигнал будет, если открытый, то он запищит холодильник либо вы можете это, этот вход сделать пустить на кнопку то есть запуск атаки отдельную кнопку вывести куда-то дальше включение выключение регулирования то есть это получается как основной выключатель то есть как бы если вы видите сделать его как регулирование им именно то есть отдельно кнопка тоже будет на эту группу контактов то есть выключили как бы контроллер сам будет работать но холодильник отключится переключение в режим ночной работы ночная работа скажу сразу то есть есть такая функция ночной ночной режим у данфоса значит когда рабочая точка там смещается на градус там допустим выше то есть когда холодильник не используется в целях экономии можно чуть-чуть что выше а, точка уходила то есть он все равно по инерции как бы когда работать на холод будет по инерции он будет ниже опускаться ну, как бы экономит электричество функцию уборки дальше можно включить Дальше переключение между двумя диапазонами термостата. То есть двумя диапазонами термостата. То есть у вас, допустим, минусовой шкаф. И вы ставите на этот вход кнопку отдельную. И программируете этот вход как переключение между диапазонами термостата. То есть вы можете, допустим, его переключить на средний холод либо на низкий холод то есть использовать холодильник допустим как морозилку либо просто как холодильную камеру просто посредством переключения вот этой клавиши так ну уборку не будем тут разбирать дальше оттайка по требованию основание времени проходя так начнется так ну тут графики датчика тайки. так как выглядит у нас вот дисплей да то есть несколько там значков, отображающих там запуск компрессора, запуск вентилятора и так далее, и три кнопки справа управления. Вот индикация указана на, значит, эти светодиоды с левой стороны дисплея. Вот они пишут, чтобы вы понимали, что это такое. Так, и что у нас? Нажмите на верхнюю кнопку до тех пор, пока не будет показан параметр PR01. Нажмите вверх... на верхнюю кнопку или нижнюю кнопку, найдите параметр, который вы хотите изменить. То есть верхняя и нижняя кнопка это переключение между параметрами, а чтобы вообще войти в настройки, нужно нажать верхнюю кнопку до тех пор, пока не появится не показан параметр r01 и нажмите на среднюю кнопку пока не будет показана величина параметра то есть верхняя и нижняя кнопка вы выбираете листаете а средняя кнопка вы нажимаете для ввода каких-то значений и для сохранения этого значения тоже нажимаете эту кнопку вот как бы ничего сложного да вот как это наглядно выглядит да? картиночка пойдем дальше значит буду сейчас разъяснять что есть что то есть сразу по ходу чтобы вы понимали дифференциал r01 параметр да ой извините я переступил уставка уставка у нас значит настраивается нажатием кнопки set кажется ну-ка давайте сейчас начнем Найдем задание уставки температуры. Нажмите на среднюю кнопку, пока не, показан, не будет показана уставка температуры. Да, то есть нажимаете, держите, пока не будет указано, или просто нажать. На, просто нажать, и верхней, нижней кнопкой выбираете, какую вам температуру надо. Потом снова жмете среднюю кнопку, и выставляется сама уставка так дальше погнали значит это строчка строчка, вот, температуру ставки выстрел все нормально дальше соответственно есть у нас дифференциал r01 параметр будет то есть кнопочки там листайте когда в, в программирование заходите в настройки дифференциал что это такое то есть допустим вы уставку ставите на холодильнике а, плюс 2 да, и допустим холодильник начинает ох охлаждать до плюс 2 охладил он остановился и Дальше температура начинает обратно расти. И вот этот вот дифференциал от уставки вверх вы настраиваете сами. Считается по умолчанию нормальным, то есть 2 градуса. И тут сразу вот покажу, значит, заводская настройка вот написано видите, 2К. То есть дифференциал 2К это считаться будет 2 градуса. То есть поставили уставку 2 градуса, настроили. Дифференциал поставили 2, соответственно, у вас температура будет в холодильнике от 2 до 4 градусов. Вот, а, ниже я не советую ставить, потому что, дабы как бы избежать а, постоянного отключения-включения компрессора, это плохо, то есть компрессор должен поработать, отключиться, Постоять как минимум он должен постоять 2 минуты, а то и больше, в лучшем случае. То есть он не должен прям, если температура поднялась, сразу включаться. Поэтому тут как бы по умолчанию 2 градуса. Дальше. Можете настроить вот а, следующие строчки. Максимальное ограничение уставки, минимальное ограничение уставки. То есть вы можете настроить, допустим, а, чтобы... Вы холодильник могли настраивать. Или там у вас, например, продавец стоит, чтобы он там не мог вверх-вниз что-то там нащелкать, чтобы у вас там ничего не протухло. Вы, допустим, поставили э, нижний предел ограничения вставки 0 градусов, верхний предел, там, к примеру, 6. И все. То есть от 0 до 6 только продавец сможет эту ставку двигать. Дальше он никуда не сможет подвинуть дальше значит коррекция показания температуры r04 сразу скажу это коррекция показания именно на дисплее то есть если температура допустим будет 2 градуса а вы эту коррекцию поставите там допустим плюс 1 у вас будет показывать 3 градуса но Включаться, отключаться будет компрессор именно по уставке, а не то, что будет показывать дисплей. Имейте в виду. И тут, соответственно, сразу заводские значения. Вот показан 0 градусов. Вот, дальше это R04 было. Дальше R05. Единицы измерения в Цельсиях, в Это понятно. Дальше параметр. R09. Коррекция сигнала Сайер. Вот тут как раз значит можно уже более четко конкретно отрегулировать температуру то есть даже с завода установлены датчики температуры они могут быть так установлены что как бы могут не совсем корректно реагировать на температуру в камере. Объясню, как правильно, значит, правильнее будет, допустим, на полку куда-то положить свой градус, не ртутный. И, допустим, когда он поработает, немножко там температура опустит, отключится. Откройте холодильник, посмотрите, сколько там градусов. И вот смотрите, значит, если он отключился при 2 градусах, да, и на, диспле на дисплее у вас плюс 2, вы открыли холодильник, смотрите, а там он у вас покажет, плюс 5, да. То есть температура намного выше, нежели показывает контроллер. Как это исправить? И вот как раз для этого и нужен вот этот параметр. Вот, то есть вы заходите в R09, вот заводские уставки 0К. То есть если у вас плюс 5, соответственно, а дисплей показывает плюс 2. То есть 5 минус 2, сколько будет? 3. Соответственно, вы прибавляете плюс 3 градуса. И у вас... После этого дисплей покажет уже не плюс 2, а плюс 5. Понятно, да? Очень хорошая штука. Вот, рекомендую пользоваться этим параметром, дабы как бы выдерживать температурные режимы продуктов. Ручное управление, вставка регулируется R12. Ну, то есть, R12, это как бы внутренний параметр отключения-включения холодильника. То есть, вот вы в него заходите, то есть, ставите если еди... 0, на этом параметре это будет выключены единичка это включены остановка регулирования вот, ручное управление минус один это я даже не знаю не буду говорить остановка регулирования вот отключаете то есть работу самого холодильника 0. пуск регулирования единица будет смещение уставки во время ночного ночного режима работы это вот как раз есть значит ночной режим вот значит заводская 0. то есть ночной режим там вы можете уже там плюс 1, плюс 2 градуса там или вы хотите допустим чтобы она в ночь подм подморозила немножко вот соответственно в ночной режим вы можете поставить там минус 1, там минус 2к да. соответственно если у вас уставка плюс 2 была в ночь он будет опускать до нуля либо наоборот повышать. То есть тут как бы вы вольны сами выбирать. Включение, смещения уставки. То есть тут элементарно. On, off. Величина смещения уставки. Второй диапазон термостата. То есть, когда помните, я вам говорил, значит можно вывести на Adobe di кнопку и запрограммировать контроллер на а, два диапазона. То есть здесь вот вы как раз R40 Можете задать э, Смещение уставки То есть на второй диапазон То есть на ночной Величина смещения уставки Второй диапазон Это на ночной режим То есть вы если переключен на мороз То есть на ночь можно Допустим не минус 20 Чтобы он набирал, а минус 18 И здесь этот параметр Выбирайте. Дальше погнали. Задержка аварийного сигнала температуры. То есть, если у вас это холодильный шкаф, вы открыли дверь, и она у вас открыта к примеру, да, в течение 30 минут, соответственно, температура у вас вырастет, и он начнет пищать. Либо у вас работает, работает холодильник, и такой бах, компрессор встал. Либо, я не знаю, что-то там случилось, сломалось. Через 30 минут он начнет пищать. То есть, это заводская уставка. Если вы, вы то есть, вольны тут то тоже выбирать, как бы. Можете, если у вас постоянно открываете, закрываете дверь, как бы, чтобы не пищало, либо увеличить темпер... время, вот этот не 30, а 40 минут, допустим. Понятно, короче, да? Задержка аварийного сигнала двери. То есть, да, тут тоже, как бы, выставляете, допустим по умолчанию 60, 60 минут можете поставить вообще 2 минуты, то есть кто-то холодильник открыл и там шарахт где-то ходит там и соответственно он контроллер напомнит, что вы открыли дверь, как бы надо закрыть ее вот, тоже сами выбирать, задержка аварийного сигнала температуру при начале охлаждения то есть когда вы только прям он был теплый холодильник, выключенный, вы его включили. Вот. И, соответственно, если он нормально работает, он за 90 минут, в принципе, холодильник, должен набрать температуру. Если он не наберет, значит, что-то не так. и Вот он будет тоже пищать. Дальше у нас идет А13, А14, верхний и нижний аварийные сигналы. Тут вы выставляете, то есть, именно... В градусах, допустим, плюс 2 у вас уставка, соответственно, верхний предел, допустим, плюс 6 можете поставить, он запищит. И нижний, допустим, поставите минус 2, он тоже запищит, но опять хочу вам сказать, он запищит по задержке аварийного сигнала температуры, параметр А0.3. 30 минут понятно да дальше задержка аварийного сигнала да и вот он контакт да и соответственно если вы подключаете дверь на этот контакт сажаете концевик на дверь да вот этот параметр А 27 здесь регулируйте сколько вам нужно так, подожди, задержка аварийного сигнала двери а 4 задержка аварийного сигнала, а ну, за... тут есть, короче, параметр отдельно, задержка аварийного сигнала двери И есть отдельно задержка аварийного сигнала ДИ сигнал ДИ А27 так, а что у нас туда можно сажать? а, мы туда можем сажать отдельно концевик на дверь мы туда можем сажать отдельно дополнительный, допустим, датчик на сам конденсатор, то есть около компрессора, который радиатор греется и вентилятор растужает, то есть при достижении какой-то там нехорошей температуры, чтобы он тоже, значит, подал сигнал. То есть, допустим, когда у вас этот радиатор около компрессора остужает сам фреон там, и допустим он у вас за э, он же забивается пылью соответственно забивается пылью он сильно начинает перегреваться и вы к примеру там иногда его чистите или вообще не чистите забыли про него вообще и вот этот параметр может вам напомнить что Алло я грязный у меня тут температура бешеная помойте меня то есть, соответственно, если вы датчик на этот контакт да и сунете, настроите контроля на этот датчик, и его вот здесь задержку выставите, он вам напомнит. Дальше аварийный верхний предел для температуры конденсатора, вот это как раз и радиаторы есть. То есть, значит, датчик подключили на и аварийный верхний предел температуру поставили, к примеру. Сколько там, ну, получается, если вы, кстати говоря, этот датчик нужно будет крепить, скорее всего, к выходу, то есть это где снизу выходит труба обычно на конденсаторе, вот, снизу выходит труба, и вы на него сажаете датчики, выставляете температуру. Нормальная температура этой трубы примерно будет где-то, допустим, 32 градуса. Ну, поставьте там, я не знаю, 40, 37. И при превышении этой температуры, значит, будет сигналить. И просить помыться. Компрессор. Минимальное время работы. Вот заводская настройка c01 это 0 минут минимальное время работы компрессора соответственно чтобы он эти настройки нужны для того чтобы туда-сюда компрессор не щелкал то есть частые запуски остановки компрессора влекут к его значит поломке соответственно он минут пять как минимум точно должен поработать можно тут кстати настроить сразу дальше минимальное время стоянки c02 рекомендую поставить две минуты то есть две минуты в любом случае он должен постоять немножко остыть дальше c 2 на да? дальше c30 реле компрессор должно включаться и выключаться инверсно функция nc Не знаю, что это за параметры. Не буду вам врать, рассказывать. Дальше пойдем. Вот, значит, оттайка у нас тут графа началась. D0,1. Способ от тайки 0 или единица. То есть либо нет оттайки, либо естественная тайка. И, значит, мы тут вольны выбирать. В параметры там будет еще а выбор там, допустим, 0, 1 и 3. Два. Два это будет типа электрик. Но там по-моему прям будет написано электрик, газ и так далее. Вот. Дальше. Температура остановки оттайки. Вот этот параметр как раз. По умолчанию 6 градусов. 6 градусов по умолчанию это будет для низкого холода. Для среднего холода. Плюс 9. Будет нормально. Интервал между запусками оттайки. D03 8 часов, то есть выставляете максимальную длительность атаки D04 45 минут, вот этот параметр кстати сразу может показать работоспособность и правильную настройку атаки, то есть если у вас включится атака и значит через 45 минут у вас на испарителе не будет вот, этих вот, вот этой температуры, там, плюс 6 или плюс 9, как вы настроите, значит что-то не так. То есть, либо у вас неисправен тен, либо у вас перенес испаритель. И, соответственно, после 45 минут будет сигналить, звуковой сигнал будет. Дальше, смещение, включение атаки во время запуска. Смещение включения оттайки во время запуска. То есть э, при запуске можно сместить время атаки То есть она будет не там через 8 часов, а там добавить. Там, я не знаю, можно через 9 часов включить атайку. Дальше. Время капли образования. D06. Что это такое? Э, вот смотрите, холодильник у вас встал в атайку. Тент там у вас все разморозил, вода начала капать. Вот. Естественно, у вас повысилась там влажность. И как бы дабы после окончания тайки, когда у вас запустится опять на холод, холодильник, дабы как бы меньше, чтобы образовалась льда, снега, сосулек всяких там внутри, есть такой параметр каплеобразования. То есть он растопил, допустим, до плюс 9, если это по времени тайка. Ой, по температуре. Либо там он поставил в оттайке, там 20 минут, если это по времени оттайка будет. И, значит, сюда вводить, к примеру, 5 минут он просто должен постоять. То есть тен отключен, компрессор отключен, он просто стоит, с него до конца а, сходит вода с испарителя, отовсюду она сливается до конца. Вот, как бы за этим тоже можно проследить, посмотреть, примерно настроить. Ну, скажу так, а, значит, если это холодильник с внутренним вентилятором, то есть вентилятор, там охладитель есть, да, время, нормальное время для атаки я всегда ставлю, ну, максимум 5 минут, не больше. Если это какой-то ларь, к примеру, да, где просто охлаждаются морозит там или охлаждают стенки вот время для образования. если это температурный ларь там плюс 2 плюс 5 как бы там ну минуты 2 можно оставить вот если это минусовая ларь значит там я вообще ставлю минут 15-20 стекания капель то есть там все разморозится, растает еще должен минут 15 он постоять, чтобы вся лишняя влага стекла. Дальше у нас задержка запуска вентилятора после оттайки. А, никогда не трогал эту, этот параметр. И вам не советую. Задержка запуска вентилятора после оттайки. Ну, скажу как. Он работает хотя бы, да? То есть у вас оттайка закончилось, капля образования произошло, вода лишняя стекла. И вот, значит, запускается компрессор. Но вентилятор у вас внутри холодильника не включается. И опять, если он у вас, это вентилятор подключен именно на контроллер. То есть контроллером управляет, а не подключен как бы вместе с компрессором. Вот, тогда, значит, это для чего нужно? Чтобы испаритель набрал свою мощность холода то есть прям наморозил он так весь намерз и там по истечении допустим двух минут если вы поставите задержку запуска потом включается вентилятор и таким начинает прям на всю мощь начинает работать вот дальше работа вентилятора во время оттайки он никогда я его не включал работал вентилятор во время оттайки. Почему параметр заводской стоит на да, не знаю. Но обычно он выключен, его нужно отключать, то есть вентилятор не должен работать. И опять же не, значит, он может работать вентилятор во время оттайки, когда оттайка естественно не электрическая. Вот, дабы как бы холод... э, тем воздухом, допустим, плюс 2, плюс 5, немножко разморозить испаритель. Вот в таком случае его можно оставить, чтобы он работал во время оттайки вентилятор. Понятно, да? То есть, когда у вас, допустим, холодильный шкаф температурный без стена с естественной оттайкой, и вот этот вот работа вентилятора во время атаки, параметр должен быть стоять «да» вот тогда у вас будет нормально ну, как бы это размораживаться испаритель датчика тайки то есть здесь мы значит вольны выбирать а, как будет считаться у нас сама тайка то есть это время то есть если вы выбираете датчика тайки 0, время значит вы потом задаете время а максимальное время, где вот написано оттайки, да, параметр прошлый, это у нас э, какой параметр это? Максимальная длительность оттайки, вот D04 ставите, допустим, 20 минут. И тогда он у вас просто на 20 минут оттайка включится и выключится. После, если будет у вас запущена капля образования параметра, там 2-3 минуты постоит. Дальше идет, если вы единичку выбираете, значит, а сама тайка будет происходить по датчику либо S5, либо сайр. S5 это датчик тайки, именно который в испарителе стоит. Sair это датчик самого, самой камеры охлаждения, но на него никогда мы не ставим э, оттайку и вообще тайку я считаю правильным Надо настраивать, подбирать параметрами только по времени, не по датчикам, потому что датчики могут Неправильно показывая, вы его можете задеть, он может куда-то в другое место упасть, там, и что-то с ним может случиться. Как бы из-за этого у вас может пострадать оттайка, плохо оттается, перемерзнут весь испаритель, у вас холодильник встанет, не будет холодить. Поэтому не стоит привязываться вообще к датчикам, советую лучше по времени все делать. Вот, то есть вот в этом месте до 10, это параметр, да, можно выбрать, по времени либо по датчику оттайка будет. Максимально суммарное время охлаждения между двумя тайками. Максимально суммарное время охлаждения. То есть тут можно выставить то есть суммарное время охлаждения, именно охлаждение, когда работает холодильник, компрессор. Максимальное. То интервала, между которыми будет включаться тайка. Вот тут задаете параметр 0, но он отключен тут. Дальше параметр D19. Тайка по необходимости допустимые колебания температуры S5 при обмерзании на централизованной установке выбери, выберите 20 К Вот, значит. 20 k как бы отключена, это значит вот эта функция, сейчас я поясню, что это за функция значит, он снимает показания с датчика S5, вот этот параметр D19, да, и вот к примеру если после оттайки оттайка, не говорили, если после оттайки значит у нас на S5 Или не так? А, он считает, короче, температуру в среднем между, от, между оттайками на испарителе. Соответственно, если он плохо размораживает, ну, оттайка плохо отрабатывает, значит, допустим, берем, вот, первый интервал, значит, оттайка прошла до второй оттайки. Вот между первой и второй температуру взял среднюю работу на испаритель, то есть какая температура, да, допустим, она будет... Uh, сейчас скажу ну если минусовой холодильник она допустим будет минус 25 да? вот и значит и берет он время потом между 2 и 3 оттайкой средняя температура на испарителе и можно поставить допустим uh, не 20к а 5к если, допустим, между вот первой и второй минус 25 на испарителе, между второй и третьей оттайкой минус 30 на испарителе, и мы поставили 5К, то есть он уже будет распознавать, что э, оттайка прошла неэффективно и запустит дополнительную оттайку контроллер сам. То есть он у вас увидит, что испаритель у вас подмерз и дополнительно еще сам включит оттайку, еще одну. Вот так вот. Очень крутой, кстати, параметр. Я до этого не знал, ну как до этого... Ну, в самом начале, когда я вообще начинал холодилкой заниматься, специально звонил на завод Danfoss инженеру, чтобы он мне пояснил, что это за параметр. Очень крутой. Мне вообще прям очень нравится. И, кстати, он есть только у Данфоса. Ни на одном другом контроллере нет этого параметра. Нигде. Только Данфос может так делать. Это, конечно, не реклама, но как бы вот так... Дальше погнали. Вентиляторы. Установка вентилятора при отключении компрессора. А, установка вентилятора при отключении компрессора. Как бы заводской параметра нет, так и должно быть. То есть компрессор отключился, вентилятор должен гонять в воздух для того, чтобы съем температуры с датчика был правильным. Дальше задержка вентилятора при остановке компрессора. Ну, задержка вентилятора при остановке компрессора. Тоже не, не трогал ни разу. Еед параметр. Дальше температура остановки вентилятора. Температура остановки вентилятора. Это как бы я его тоже особо никогда не трогал. Но чем этот параметр нам может помочь, сейчас я вам объясню. Допустим, у вас камера большая. Вы открыли дверь. Вот, и у вас на испарителе, из-за того, что дверь открыли, сразу же, значит, теплый воздух заходит же в камеру. И, соответственно, на испаритель сразу же попадает теплый влажный воздух. И вот, чтобы этот теплый влажный воздух не конденсировался, и не обмерзал испаритель для этого вентилятор нужно отключать то есть допустим когда работает вентилятор у вас на испарителе к примеру до да, минус 25 если вы открыли двери на испарителе стало минус 15 у вас вентилятор просто останавливается и стоит вот и то есть нарабатывает значит мощность самый испаритель компрессор качает фреон испаритель сильно-сильно прямо температуру понижает как только понизил температуру вентилятор опять раз запустился, крутанулся. то есть по моему мнению этот параметр нужен для того что когда значит холодильник постоянно входит и выходит и чтобы сильно не перемерзал из-за этого особенно летом испаритель этот параметр настраивается и он нужен только в том случае когда на двери нету концевика Дальше пошли. Часы реального времени. Шесть настроек времени для начала атаки. Настройка часов. Никогда не трогал. Никогда не настраивал. Сами там пробуйте, изучайте этот момент. Шесть настроек времени для начала атаки, настройки минут все херня короче она не нужна вообще часы установка минут установка даты то есть а ну тут настраивается дата время так дальше погнали разная задержка выходного сигнала после запуска задержка выходного сигнала после запуска а ну то есть а, сигнал имеется в виду С, с датчиков я так понял задержка тут 5 секунд заводские настройки идут это он 01 дальше O02 цифровой вход сигнал на DI вот вот в этом месте кстати вот программируется функция входа цифрового DI то есть нажимаем 0 не используется единицы нажимаем состояние на и То есть э, Замкнутая, разомкнутая. Это у нас дальше по моему параметр будет Дальше двоечку ставим на этом параметре Функции двери с Выбираем то есть функции двери с аварийным сигналом при открытии Троечка Аварийная сигнализация двери при открытии Четверка Запуск тайки То есть программированный вход Пятое. Внешний главный выключатель. То есть отдельно кнопка, когда выводим, включение-выключение. Шестое. Ночная работа. То есть можно кнопку на ночной режим переводить. Седьмое. Переключение во второй диапазон термостата. То есть семерочку убираем. и включаем. Значит, можем кнопочку отдельно, вот я вам рассказывал, включать второй диапазон термостата. Восемь. Авария при замыкании. Авария при замыкании. Для чего она может быть? Авария при замыкании. Блин, даже не могу прокомментировать. 9. Авария при размыкании. А, ну это, как бы, тоже сюда можно и дверь посадить. И что еще? Даже не могу сказать. Ладно. 10 это уборка. То есть программируется на этот вход и кнопку выйти отдельно будет у вас просто уборка то есть вы нажмете кнопку и у вас просто холодильник перестанет охлаждать будет стоять O03 это сетевой адрес это в том случае когда вы значит прокладываете сеть у вас есть блок мониторинга в контроллере прописывайте адрес именно в цифрах там от 0 до там, 240 и этот же адрес прописывайте в блоке мониторинге, чтобы он его видел, да, то есть и для этого. Сервис сообщения, освещение, так, пароль можно ввести, да, видите, сервисное сообщение, пароль 1, вот, используемый тип датчика можно выбрать, ну, как обычно это стоит ПТ у нас, да, заводская настройка. Ну, это если датчики... Датчики, кстати, советую не менять. Лучше заводские ставить, как бы они... Потому что другие датчики все равно температуру снимают неправильно. Погрешности есть, и будете мучиться. Конфигурация... Так, время охлаждения после координированной атаки. А, максимальное время ожидания после координированной атаки. Не смотрел, не пользовался ни разу я этим, да? 15. Значит, можно сделать деление дисплей на 0,5, то есть будет показ там 1,5 градуса, 2 градуса, 2,5, либо можно сделать на 1,1, будет двигаться, то есть 0 градусов, 0,1 градуса, 0,2 градуса и так далее. Более точный, то есть функция отключения. Так, конфигурация функции освещения, реле 4 единичка включена во время ночной работы конфигурация функции освещения два вкл выкл через передачу данных три, то есть тут можно настроить допустим витрины где-то в торговом зале чтобы она через передачу данных включалась отключалась либо там в ночное время включалась допустим сама какая-то витрина там перед улицей. Да, если честно, я такие параметры не лазил. Ручное включение реле освещения. Ручное включение реле освещения. Только если вот 38.2. Пароль частичный. Пароль 2 частичный доступ. Тоже задаете пароль. Кстати, пароли лучше не ставьте. Можете забыть, потом хрен зайдете туда. Замучите его подбирать. Сохранить действующих, действующих настройки контроллера на ключе программирования. Это вам не нужно. Эта флешка специально нужна от Danfoss. Она там дорогущая. Загрузка набора настроек Это вам не нужно. Не нужно. А замена заводских настроек на действующие. Выберите применение для датчика S5. Вот, кстати, параметр О70, выберите применение до датчика С5. ноль не используется, один датчик продуктов, то есть его можно как бы, датчик объема подключить, два датчика конденсатора с аварийной сигнализацией, то есть, поняли, да, конденсатор это радиатор, который около, около компрессора стоит, да, то есть можете выбрать его и туда тоже поставить. Выберите применение для реле 4, атайка освещения, так, дальше, обслуживание. Температура, измеренная датчиком S5. U09, заходите, показ какую-нибудь температуру. То есть датчик оттайки можно посмотреть, нажав на параметр U09. Или, или... По-моему, нижняя кнопка нажимаете. Просто один раз короткое нажатие. Вроде он показывает температуру испарителя. Точно не вспомню, не буду сейчас врать так статус входа да и показывать смотреть можно статус ночного режима можно смотреть в 13 Щит, считать текущую настройку регулировать состояние реле охлаждения состояние реле вентиляции реле атаки то есть по этому параметру можно смотреть состояние реле включено выключено Температура, измеренная датчиком сайра. Вот отдельно еще ВУ69 параметр. Можно посмотреть температуру измеренных датчиком. То есть реальную. То есть можно откалибровать, чтобы показано дисплей, там, не знаю что, там, что хочешь. А реальную температуру вот через этот параметр можно глянуть. Состояние R4, как бы да. Что у нас еще? И дальше у нас тут идут ошибки e неисправность контроллер E6 заменить батарею плюс переставить часы E27 29 ошибка датчиков и значит у нас тут пошли коды аварийный сигнал 1 это сигнал по высокой температуре А2 аварийный сигнал по низкой температуре 4 аварийный сигнал двери опять и максимальное максимально ожидание после оттайки то есть когда оттайка у вас заходит за тот лимит который вы настроили а15 это аварийный сигнал с входа dI справа, то есть что-то вот туда воткнули, как настроили. Он будет, значит, сигналить А15. А45 режим ожидания. А59 это уборка будет, А61. Аварийный сигнал конденсации, то есть конденсатор, который на компрессоре стоит. Этот радиатор, значит, температуру превысил, вот покажет а А61. Коды статуса, регулирование, так, ожидание окончания координации оттайки, внимание, время, состояние. Так, ну понятно, да, обзор функции это графики всякие пошли. А, значит, ну вот эта инструкция кстати, можно в интернете еще скачать, вот. Она есть и тут идет уже расписание каждого параметра расписывается функции можно будет тоже почитать Но это я так просто как бы комментарии мои личные к этим ко всем настройкам что тут еще интересного как настраивать датчика так так так ну, как бы я так понял все на этом и значит само подключение вот соединение на да, написано соответственно у разных контроллеров они отличаются то есть у кого-то есть электрооттайка то есть отдельно выход релюшка у кого-то нет так ну сразу понятно да возьмем допустим екц 202 а сверху значит вот показывает куда подключаться сайру то есть это температура камеры 13 14 контакт 15 16 подключается датчик, самой атаки во внутрь испарителя в который датчик заходит да и 17 18 контакт это вот вы уже сами там можете кнопку концевик туда вешать что хотите Первый, второй контакт это питание, соответственно. А дальше поясню, значит, третий контакт. Сюда заводится фаза, то есть э, перемычка кидается э, с питания на третий контакт. Фаза должна быть именно фаза. То есть вот, все управление должно быть через фазу. То есть индикаторная отвертка нужно проверить, где фаза. И как бы эту перемычку кинуть на третий контакт. Третий контакт это получается общая линия на запуск компрессора, тайки и так далее. Но в данном случае просто у нас запускается компрессор, к примеру, да? ребят тайка, что тут у нас, значок какой-то. Ну, то есть, когда сигнал придет на запуск компрессора, рлюшка бах, сюда включилась. И все. Как бы понятно, да? И... Тут же, смотрите, следующая колодка. 10, 11, 12 контакт. Ой, блин, разобраться бы так. А тут у нас получается линию перемычку. То есть еще надо будет кидать на 10 контакт. дается на 6 контакт перемычка и кидается перемычка на 8 контакт то есть это будет как бы общая линия которая будет замыкать и то есть отсюда у нас будут выходить провода а, с других контактов да допустим на компрессор 5 контакт на тайку 7 на вентилятор 9 -й. это будут просто фазы то есть вы всех этих потребителей а, им еще подключаете отдельно общий ноль где-то отдельно от контроллера общий ноль ставите и все, то есть и здесь будет подключаться а, способом, а, значит, релюшек фаза просто будет кидаться, либо откидываться вот, в принципе это все, надеюсь я понятно объяснил, да та-та-та вот такой способ у нас подключения передачи данных, как я вам объяснял то есть от контроллера к контроллеру через перемычки последовательно перекидывается вот этот кабель. Ну это монтаж, размеры какие, как это выглядит все, что можно было самому где-то выпилить, отверстие, чтобы монтировать. Как бы, ну все на этом. Кому было интересно, ставим лайки, подписываемся и так далее. Всем пока.